Что за индейцы на марафоне? Что за нарушение порядка? <связываем> Александр! Мы наконец <только> встретили <связываем> Вас приветствует Краснодар! Бегунам всем победы! Вошь Карасунских озер приветствует вас! Удачи всем! Мы наконец встретились, Александр, я тут забывается Краснодар, Краснодар, но там нет марафонов, блин, Он есть забрек. марафон! 6 ноября приглашаю всех в Сочи, полный марафон и половинка, я собираюсь, К центральному да. городу, будет вот так, приезжайте, все, все, Сумерский, я рад, а слушай, правда, что в Сочи марафон будет? Да, 6 ноября! Сочи марафон. И самый я... горный, самый сложный марафон Чего в России. Горные? По горам пойдет. Перепад 800 метров. О, что, через -Хутру да, Он, он будет? по центру большого Сочи будет. Вот, вот Смотрите, какие будут крутые футболки. Это, это не запланированная реклама Сочиского марафона от Топлиги. Вот. Уникальность марафона. Не реклама. Просто уникальность да. в том, что это будет не просто марафон, это будет еще возможность пробежать марафон на двоих. Не все ребята могут бежать 42, но каждый сможет пробежать 21. И они как эстафета, да? А? Кажд... Да, это эстафета. Передайте. У каждого будет медаль, которая будет соединяться в единую. Цельную медаль, большую. Это будет очень здорово. Регистрация, кстати, открыта. Я, я получил буквально на днях письмо, удивился. Меня зовут, все на юг, побегать. Я говорю, ну у вас уже там дистанции меньше, чем я на тренировке бегаю. Ой, ну ладно. Ну, ты же остался доволен половинкой, когда приезжал Супер, на Атпетро. да. Нет, тогда это было для меня много, это сейчас для меня. А половинка да? Уже как... сейчас у тебя другой опыт. Да, другой Конечно. опыт, да. И это правда, мне очень понравился Сочинский полумарафон. Проходил он по трассе Формула-1, это редкая возможность, не на всяком марафоне можно прикоснуться к таким легендарным вещам, а тут пробежать по трассе, заглянуть в боксы. В общем, огромный беговой праздник был, это был конец мая, начало июня, там 30-31 мая, я открыл купальный сезон, искупался в Черном море, оно было, блин, холодное, зато на пляже никого не было. И мне очень хотелось еще раз вернуться и пробежать, но... За 2014 год я достаточно сильно прибавил, и теперь, конечно, мне хотелось пробежать марафон, и я ждал, когда же, когда, когда это будет? И вот в Сочи марафон. Ну, короче, я, я зарегистрировался. Я зарегистрировался. У кого есть возможность в ноябре месяце поехать в Сочи пробежать марафон, регистрируйтесь, мы там встретимся. Я знаю, что там будет очень много бегунов Краснодарского края, и я рад буду с вами встретиться вновь и вновь. Друзья, ждите, до встречи в ноябре в Сочи, марафон, бежим вместе.